Приветствуюсь на моем канале «Медицина на пальцах», где говорят о сложном попроще. Сегодня будем обсуждать такую напасть, как острый живот. Острый живот, когда болит в животе, ну что толком непонятно. И может быть проблема как хирургическая, так и нехирургическая. И знаете, в чем в основном беда? Многие родители из-за своей сердобольности начинают назначать какие-нибудь там противовоспалительные, обезболивающие, там ибупрофен, или же парацетамол, ну, действующие вещества говорю. И получается одна такая вот нехорошая штукенция. Вы даете эти таблеточки. Они начинают действовать, и тут как раз прибывает бригада скорой помощи или участковый. И эм, в итоге он ничего не может нащупать, потому что обезболивающие, они не только обезболивают, они еще стирают вот эту симптоматику, которую мы ищем на животе. В первую очередь потому, что она основана на воспалении и боли. И мы такие приходим, лап-лап-лап, да нет, с вами все нормально, уходим себе дальше. А у вас потом перетонит деревянный макинтош песни, которые слышат не все. До приезда врача обезболивающих не давать. Поверьте, это столько народу убило, что вы даже не представляете. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на каналчик. Ставьте лайки. И рассылайте это видео, репостите всем, кому оно может помочь. До свидания.